О чем же я разговариваю или о чем? Почему же тогда ступеней аж целых семь? Можно же было одну ступень сделать и так далее. Объясняю. Первая ступень ⁇ человек начинает понимать концепции. Это как азбука или как книга азбука, где рассказывают о том, что существуют буквы. Буква А, буква Б, буква В, буква Г и так далее. Сейчас я для себя вот несколько дней пишу план первой ступени, потому что я хочу ее изменить. Вы представляете, у меня будет первая ступень блоками, то есть я буду рассказывать на первом занятии или на каком-то о том, что такое коммуникация и как коммуницировать с Богом, какие существуют правила и почему у одних людей получается фартит, им все дается, а у ничего не получается я буду рассказывать о том почему не получается человеку одному заниматься эзотерикой магией йогой и у него все ухудшается и становится хуже помните я рассказывал уже об этом хотите повторю у человека не получается, потому что в тот момент, когда человек начинает чем-то заниматься, в этот момент, возможно, его одолевает болезнь или внутренняя проблема. «Ой, меня посадят, меня посадят, что же делать? А, что же делать? А, что же делать?» Мантру почитаю. «Так, мани падмахум махаджнянаки тусовадаки тусанави». «Ой, меня посадят, сто процентов, меня выявят, посадят, куда-то телефон может уехать к маме». «Так, что там?» Китуса вода, китуса навиткарьясар, ватасар, париза, А что же делать, боже мой, сто процентов, звонят уже, нет, это не они, ой, меня преследуешь. что же, надо читать, мануполая, ваджетиста и так далее. Все, оно с вами не работает, почему? Вместо Андрюши Дуйкова в этот момент сидит его большая проблема. Нету тела, нету сердца, нету кишечника, нету еды съеденной, нету ничего нету, нету мира вокруг тебя. Вместо тебя в твое тело поселилась твоя проблема. Она живет вместо тебя. Теперь ты есть твоя проблема. Чем чаще ваши проблемы поселяются в вашем сознании, душе и в теле, тем быстрее вы умрете и заболеете, или заболеете, умрете. Поздравляю вас. Скорейший вам, как говорится, и говорится, как мягкое вам, как говорится, как говорится. Поэтому, поэтому, если ваша Вас это не расстраивает, то, что я говорю? Пока. Естественно, в тот момент, когда человека целиком занимает его проблема, которая есть в его жизни. То есть он калькулятор. Чем заплатить, чем заплатить, чем заплатить, чем заплатить, чем заплатить. После этого, да я не знаю, как отвлечься. Знаете, можно было бы сказать, не надо быть калькулятором. Нужно быть человеком нормальным, сосредоточенным, естественным, не думать. Как не думать? Как не быть калькулятором, когда тебя через два часа из квартиры выгонят? Как не быть человеком каким-то, если тебя все время мучает совесть, воспоминания. Человек сел, начинает читать там заклинания, мантру, там еще что-то, думать или представлять образ там, ой, ну ж как же решить, ну что же делать. Ну и вот Костя еще у меня был такой хороший, вот и там, а вот этот с этим живу, вот какого хрена я с ним живу, вот, Костя был хороший. Так, надо читать мантру. Так, буду читать мантру. Так, мани-подмыхум, махажняна. Или посмотреть интернет. Порошенко, что вы делаете? Порошенко от слова порох. Или не порошенко от слова порох. От слова порох порохов. А порошенко нет слова порох. Итак, вас... между прочим, я ничего не сказал. Естественно, я не против Порошенко, я за. Я вообще считаю, что э, он есть король, да тут король. Итак, я считаю, что в момент, пока он управляет, он самый лучший президент на Земле. Вот, я не против президента. Итак, все-таки вернемся к теме. Конечно же, в этот момент, когда целиком проблема начинает меня заполнять, то обыкновенный преподаватель или руководитель, тот, кто работает с человеком, может сказать, как психолог, да разбери себе, да что ты об этом думаешь, да нет А метод. Необходим какой-то сверхэффективный метод, который может помочь человеку очень быстро с этим справиться. Вы согласны со мной? А методов нет? И получается, ты смотришь каких-нибудь там гуру, э, там гуру вашикаран коран йоги, там каких-нибудь гуру, там Рамакришна йоги, или там смотришь каких-нибудь знаменитых людей, которые очень умудряются хорошо разговаривать. То есть они говорят: э, будь добродетельным, накапливай свою доброту, становись человеком там добрым, толерантным, э, не вспоминай прошлого и так далее. А ты садишься, ненавидишь всех, кто участвовал в твоей жизни, при этом если бы они попались, то, наверное, бы задушил. И при этом, ты же слышал слова, когда гуру сказал. Он сказал: будь добродетельным, будь толерантным, будь спокойным, будь хорошим, прошлой А ты как на зло садишься и там погружайся, и пейте, и Вася, и чем заплатить, и так далее. И после этого еще и умудряйся делать или выполнять какую-то эзотерическую практику. Так вот, данная практика работает с, тем, с той проблемой, которая есть тебе, но не с тобой. Тогда сработает она или нет? Нет. А если условно обозначить ту проблему, которая у тебя есть с определенной энергией, то есть бесконечный человеческий калькулятор, он вселился в человека, и эта энергия, некая энергия, которая создана для того, чтобы человек никогда не мог избавиться от каких-то своих проблем, связанных с финансами. Можно ли условно объединить эту энергию или сказать, что эта энергия, ее можно абстрактно нарисовать, как большой калькулятор с большими зубами, который вселяется в человека, мешая этому человеку жить или существовать, будучи там обычным человеком. То есть условно, абстрактно можно назвать. Это некая энергия, которая мешает человеку почувствовать состояние счастья или почувствовать состояние себя. И человек читает именно для этого калькулятора мантру. То есть фактически он что делает? Он создает для этого калькулятора дополнительную энергию. Божественная энергия не любит, когда человек не живет своей жизнью. Чем меньше ты в себе, тем быстрее ты умираешь доказательства. Посмотрите, маленькие дети играются там, там бу бу, -бу ба, ба ба улыбаются, там постоянно на что-то смотрят, царапают, что-то делают. Посмотрите на взрослых бабушек, они сидят на улице, когда уже поговорили на какой полке, какое лекарство стоит, и обо всех наркоманах, которые ходят в наушниках, то после этого они начинают втыкать. Замечали? Их вид такой завтыкали. И вот они сидят, три одна в одну точку смотрит, другая в другую точку, а третья в третью. Что они в этот момент думают? Или что с ними в этот момент происходит? Я знаю. Они в этот момент собой не являются. В этот момент они проживают жизни, которые или жизнь, которая была с ними гораздо раньше. В этот момент у них осознание себя полностью отсутствует. Тогда вопрос, они быстрее умрут. Конечно, когда человек не живет для себя, а живет для своего прошлого, то тогда зачем ему настоящее? Тогда нужно урезать у него возможности жить в настоящем времени. Согласны? Я это все условно назвал коммуникацией с Богом. Что я буду давать на первой ступени? Я буду объяснять, как сделать так, чтобы прервать вот эти вот элементы. То есть, вы представляете, я ненавижу Женю. Я доп... Не, ну я его люблю, конечно. Я, допустим ненавижу женю мы живем с ним совместной жизни не дай бог мы живем с ним совместной жизнью то есть мы живем в одной квартире и он меня раздражает но я человек добрый но меня раздражает то что он ходит и обязательно ш... Ш... шлепает ногой а также хлопает холодильником а также после себя не убирает Тарелку не моет, а также в момент того, когда он открывает кран, разбрызгивает везде. Также не смывает за собой или смывает, но там ничего не вытирает, унитаз не закрывает, дверь не закрывает, а, там, ну еще что-то делает, забывает форточку, забывает повернуть на три замка, вернее на три ключа замок, а поворачивает только на один, не ставит на сигнализацию, не покупает хлеб и так далее. Но я терпеливо терплю. Количество накопленной ненависти у меня будет велико, согласны? <как> Моя ненависть. А потом мы живем, живем вместе, а потом он подбегает ко мне и говорит, ты меня задолбал, ты дебил, и дает мне в глаз. Я после этого сижу и начинаю страдать, и говорю, за что он дал мне в глаз, какое то имел право вообще, а вы знаете, что в этом я виноват? Почему? Потому что люди не знают, что любое направление энергии, любое направление чувств создают у этого человека, кому идет направление чувств, желание действия. То есть я выделял чувства, а он создал действия по отношению к этим чувствам. Вот что между нами произошло. Я его ненавидел, а он мне дал в морду. Скажите, вы же об этом не знали, скорее всего. Так вот, как этим пользоваться, я расскажу. Вы представляете, а как сделать так, чтобы вы его ненавидите и у него не появляется желание дать в морду. Извиняюсь. Понимаете, если такое есть, я этому могу научить. Интересно. Первая ступень это объяснение того, что называется, почему возникают мечты, как руководить чувствами, как убирать нервные состояния. На, это, на первой ступени я буду давать как сделать так, чтобы очень быстро стать богатым. Чтобы быстро стать счастливым. Что сделать для того, чтобы мечты исполнились быстро. Что сделать так, как сделать так, чтобы, допустим, такая вот магия. Там кто-то кричит в той комнате, а вам не нравится. Вы сделали они бы не раба, и там все успокоились. То есть я буду давать самые настоящие магические пасы. Как сделать треугольничек, где что-то нарисовать на ком-то, как сделать чих-пух, как я обычно говорю, для того, чтобы все изменилось. Тогда зачем вторая ступень, если после первой ступени человек может быть счастливым? Конечно, после первой ступени человек может быть счастливым, если бы не одно «но». Оказывается, человек может использовать магию, и эта магия будет... В случае если у него есть не переменный ток а постоянный вот смотрите я включаю телевизор но у меня всего лишь на 10 секунд электрического тока в аккумуляторе я включил телевизор первый канал включился или какой-нибудь канал и через 10 секунд погас я говорю погас телевизор что же мне делать теперь с этим телевизором мне нужно что вновь накапливать электрический ток Правильно? Поэтому неэффективность при элементах знания на первой ступени эзотерических практик обычно говорит о том, что у человека не хватает психической энергии. Эта психическая энергия возникает у человека в тот момент, когда он первое накапливает ее, а она возникает, как известно, в том случае, если человек получает от жизни удовольствие, но ей эта энергия необходимо где-то накапливаться еще. То есть мы же не устроены по принципу аккумуляторов. В нашем теле нигде нет аккумуляторов. Но вот я вам хочу сказать, в нашем теле аккумуляторов нет. Тогда нужно ли их как-то построить? Конечно. Оказывается, существуют специальные методики, как построить ниши или определенные аккумуляторы в нашем теле, которые будут накапливать психическую энергию и делать так, чтобы эта разная энергия, которая накапливается, смотрите, я получаю удовольствие от пищи, это отличается от я получаю удовольствие от прочитанной книги. Отличается? А давайте возьмем теперь полученное удовольствие от прочитанной книги и смешаем с удовольствием от употребления пищи. Что у нас получится? Каша-малаша получится. Потом можно будет идентифицировать, что же вообще там находится, или снять информацию вот с такой каши-малаши. Может ли эта энергия быть чистой? Вот смотрите, варил-варил я борщ, а в конце бросил туда трехлитровую банку меда. Но мед это же тоже вкусно. Тогда почему никому борщ не понравится? Или после этого поставил борщ в морозилку. А потом достал в блендере его, перекрутил и выложил его в виде там, в чашечку, чтобы, чтобы ели в виде смузи. И мне говорят, что это такое? Я говорю, борщ. А что он замерзший в виде смузи? Я говорю, ну вы же там замороженный сок в виде смузи кушаете, все вам невкусно. То есть. Естественно, вот эти котлы, которые строятся, они разные, поэтому нельзя построить один какой-то котел в человеке, который бы накапливал только один вид вот этой психической энергии. И эти котлы нельзя между собой соединять, и этими, котлы нельзя, этими котлами нельзя пользоваться и строить их одновременно. Поэтому одни котлы мы строим на второй ступени, а вторые аж на четвертой. Вы представляете, аж на четвертой. При этом у человека автоматически не появляется уже ощущение, что он должен работать над собой, чтобы в дальнейшем его работать над собой, чтобы в дальнейшем, допустим, контролировать воспоминания или контролировать еще что-то. Не нужно так нагружаться. Дальше на третьей ступени я объясняю, как жить и как работать в социальных моделях или в социальных модулях как сделать так чтобы вырваться из той модели в которой мы живем знаете дом работа работа дом ничего не происходит денег нет и ничего не происходит в жизни вот на третьей ступени я объясняю почему так происходит и объясняю что это за модели и даю эзотерические практики или магические нужно их назвать как сделать так чтобы очень быстро выйти из среды тех людей которые зарабатывают по 100 долларов в среду тех людей, которые зарабатывают по 1000 долларов в месяц или по 10 тысяч долларов в месяц. Я объясняю, почему происходит ухудшение, почему происходит улучшение и так далее. А вы знаете, что в большинстве своем люди хотят быть добрыми, но они не могут быть добрыми и вспыльчивость свою никуда деть не могут. Тогда что им нужно сделать? Нужно найти или нужно сделать все для того, чтобы у них появилась та энергия, которая называется божественная доброта. И это невозможно сделать, пока человек не пройдет четвертую ступень. Вы представляете? Невозможно. Харизматичный человек, бесстрашный. Вот что происходит во время этих ступеней: появляется внезапно новое мировоззрение, появляется бесстрашие, появляется внутренняя чувственность, появляется где-то безразличие. Человек становится адаптированным, то есть он становится адаптированным и сосредоточенным на счастье. Вот одна из практик первой ступени, я буду ее давать в этот раз, я буду говорить, что человек должен обучать себя, человек должен обучать себя быть счастливым и произносить себе. Я буду объяснять, почему он должен себя обучать, я счастлив от того, что и дальше, я счастлив от того, что у меня есть телефон, я счастлив, потому что весна, я счастлив, потому что там это есть. То есть первое время человеку необходимо работать над собой. Но если поделать вот такой метод несколько недель, то после этого на протяжении 10 лет ты видишь телефон, и из-за этого у тебя происходит там улыбка, ощущение теплоты в сердце, ощущение теплоты где-то в твоем теле и так далее. То есть таким образом человек начинает плавно себя обучать. На пятой и шестой ступени я объясняю, как устроена энергетическая система нашего внутреннего мира, внешнего мира. На шестой и седьмой ступени я объясняю, что такое высшие тотемные энергии, как происходит правильная коммуникация и как происходит исполнение желаний, что такое невероятное энергетическое могущество, может ли человек быть энергетически очень могущественным человеком, это вот конечно. Можно ли одновременно вылечить всех людей, которые находятся в городе Москва от всех заболеваний позвоночника? Да, я могу это сделать сегодня. А можно вылечить всех людей, которые находятся в городе Киеве от всех заболеваний позвоночника сейчас? Да, я могу это сделать, обязательно могу с удовольствием это сделать. Но здесь вопрос или дилемма такая. Для того, чтобы это сделать, необходимо, чтобы эти люди заплатили. Пусть город Киев, там 5 миллионов человек дадут мне по одному доллару, и я сделаю так, чтобы ни у кого на протяжении года позвоночник не болел. Я говорил это раньше, и еще раз повторю, смогу ли это сделать? Кому я раньше делал позвоночник, кто присутствовал на моих семинарах, вот и так далее, скажите, болит после этого? послушайте это не так сложно как кажется можно проводить 1 одно... я провожу каждую среду одновременные сеансы целительства на этих сеансах целительства участвуют там 800 человек тысячу человек 2000 человек после этого я живу нормальной жизнью то есть у меня не колит не дергает, я не чувствую там каких-то там ощущений депрессии, у меня нигде не, ну, там, нет ни поноса, ни артрита, ни золотухи, ни глаза не вылазит, я не катаюсь, я дома точно так же обнимаю своих детей, я целую свою жену, хожу с ней за руку и так далее. Приятно, согласитесь, а ведь... Когда человек начинает заниматься целительством, особенно массовым целительством, вспомните Алана Чумака, два года лечит, два года в психиатрической больнице лечится, понимаете. После этого, да, после этого, можно ли сказать, что так вот это работает или нет? Послушайте. Человек может обрести эзотерическое могущество, он может напрямую общаться с разными энергиями, он может проводить такие обряды, когда может убирать там, алкоголизм у человека дистанционно или лечить болезни и так далее.